Сейчас плавно переходим на суды ну да, техники судов и приставов. Вот смотрите, что происходит. Вот самые последние события с полей. Вот у нас скоро появится новая рубрика Вести с полей. Вот, была я в Калуге. Встреча была у нас как раз тоже по организации ячейки в Калуге. Есть там у нас одна девушка, Катерина Гусарова. И она говорит, на следующий день у меня будет суд. Пойдем с нами. Вот мы приходим в суд. И как вот то, что вы должны понимать, что действия каждого человека, вот мы сейчас все послушали, каждый обменялся опытом. У кого-то есть появился какой-то опыт. И когда этот опыт, так как мы колебания все излучаем, да, мы начинаем усиливать друг друга. Вот один сделал, рассказал двоим, двое еще сделали, уже даже не утраивается получается, а уже удесятеряется, там 20 раз сильнее становится. Семь человек делает, это уже в сотни раз усиливается эффективность. Понимаете, что мы должны сделать сейчас? Вот. Что там происходит? Начинается суд с того, что... Э, ну, сказали, я сказал, что я с Москвы, а вот что мы создали профсоюз и правовой спецназ. На них, ну, профсоюз, так они подумали, правовой спецназ новая, сказка, но, но, новое... Новое что-то, непонятно. Москвы они боятся. Он смотрит, значит, мой паспорт, а у меня белореченская прописка Краснодарского края. Несоответствие. Он говорит, а вы, говорит, э, место проживания у вас совпадает с местом регистрации? Я говорю, ну я пока только приехала, пока регистрацию не прошла, за часа падает. Молчит. Начинается судебное заседание. Поворачиваясь, первое, что вы должны в любом судебном заседании, значит, организовать как можно большее количество людей, которые сидели бы в зале. Значит, что сделали ребята в Калуге? Они выложили вот так, такие скамейки, как здесь у нас сейчас. Скамейка, первый ряд был пустой, а все сели назад. Вот. И они выложили все диктофоны. Вот так вот рядами, знаете, вот так перед каждым. А там еще первоначально пытались съемку делать девочка, но он ее сразу, в общем, убрал. Вот. И значит, что начинается? судья Ларкин, такой товарищ, есть очень интересный. Вот. И что дальше начинает происходить? Я поворачиваюсь, вот так вот, ну, мы сидим в стол, как обычно, напротив, сотрудник банка, судья. Я поворачиваюсь к сотруднику банка и спрашиваю, могу поинтересоваться, как вам обращаться, ваше имя, отчество. На что мне э, судья отвечает, вы не имеете права здесь задавать вопросы. Вот смотрите, они ведут себя вот так нагло. И обычно люди, да, которые привыкли подчиняться судьям, они обычно сразу раз и все, ну рот закрыли. И просто не дают даже произнести. Ну, Я что, была на одном судебном забыл? процессе, где даже да. очень опытному адвокату просто закрывали рот. Но мы не совсем подготовлены были. Вот тот судебный процесс, для меня была подготовка вот к тому, что сейчас происходит. Я поворачиваюсь, а я же знаю, что здесь все записывается, да? Я к нему поворачиваюсь и говорю, вы хотите сказать, что вы нарушаете закон состязательности в суде? Он молчит. Судья. Я поворачиваюсь к сотруднику банка. Я говорю, скажите, пожалуйста, я могу увидеть у вас доверенность, которая заверена надлежащим образом и полномочным лицом? Вот если бы такая доверенность была, бы они бы ее показали. Но так как доверенности нет, он молчит. Он понимает, что что-то идет не так. Судья говорит, у меня есть, говорит, доверенность в деле. Я говорю, то есть вы подтверждаете, что вас доверенность устраивает. Он молчит. Перевожу, если бы была доверенность, она была, они обязаны были ее показать на обозрение, чтобы мы удостоверились в том, что этот человек реально имеет право в данной ситуации представлять банк. Но доверенности нет. Следующий вопрос. Покажите, пожалуйста, лицензию, согласно которой банк Русфинанс имеет право выдавать кредиты. Судья поворачивается и говорит, у меня в деле есть о, лицензию, э, лицензия, значит, у меня есть э, в деле лицензия, которая лично меня устраивает. Вот он сам подсказал мне, как дальше говорить. Я говорю, то есть вы подтверждаете, что лично вас Данная лицензия устраивает? Он говорит да. В принципе, он вообще молчал обычно. Далее он обращается, он понимает, что перехват управления уже в зале суда началось. Он тогда э, Гусарову значит, что вы хотите? И мы ей даем пачечка документов была, которая вот распечатана свежая. Она видела этот текст первый раз. И она, а там где-то с сантиметр толщиной распечатано все. Она начинает читать, ну первый раз видит, представляете, да, как? Вот? Она Очень весело. Вот, судья понимает о том, что то, что она читает, это аргументировано, все выстроено, логическая такая цепочка, что там это возражение на иск. А вот почему не имеют права они, значит, там, предъявлять вообще что-то, потому что нет документов, ну и так далее. И следующим этапом он ее останавливает и говорит: А вы можете своими словами? Я говорю: а давайте я своими словами. Ну и дальше встаю. А дальше от моей наглости они просто перепутали вообще все. Я поворачиваюсь к сотруднику банка и говорю, ну, так называемый сотрудник банка, у меня к вам предложение. Вы прямо сейчас забираете свое заявление, и мы разбегаемся. Никто никому ничего не должен. Они зависли все. Я говорю, поясняю. Начнем с того, что у вас нет доверенности, иначе вы бы ее... При... Ну, я ускориваю это Думаю. все. Да? А, у вас нет лицензии на выдачу кредита. Поворачиваюсь к суде и говорю, вот та лицензия, которая у вас есть, которая вас лично устраивает, обратите внимание, там есть а, пункты, согласно которыми он может, банк, работать со вкладами и с ценными бумагами. Так вот, а Гусарова стала эмитентом, создала ценную бумагу с залогом автомобиля. Я говорю, если вы сейчас заберете, то мы не будем вам никаких предъявлять, вы к нам. А если, говорю, вы сейчас будете продолжать, мы сейчас сделаем экспертное заключение, согласно которому кредитный договор является э -э -э, векселем. векселем. А вот э -э, эта ремарка маленькая, они принесли подлинник кредитного договора и сделали, что э подпись ее, экспертизу. Теперь они уже не смогут вообще никак э -э открутиться сам вам уже. Вот. Я говорю, дальше, я говорю, девчонки, сколько, говорю, там банк получил Согласно ставке частичного резервирования У сотрудника банка вообще глаза Я так подозреваю, что он про ставку частичного резервирования Даже не, даже не подозревает А девчонки сидят, говорят, 8 миллионов Я говорю, так вот, согласно законам Российской Федерации 4 миллиона будут, мы потребуем При отсутствии иных договоров между сторонами Да 50 на 50 Да Вот, ну, в общем, судья нас не услышал он вышел, закончилось заседание, он вышел, ровно через 2 минуты вернулся и уже зачитал в пользу банка. Вот хорошо это или плохо. То есть ну вот, такие, вот такие ситуации, они будут вот, в городах, где только это начинается, это начнется первый раз. Что будет далее происходить? А далее будет написана апелляционная жалоба, в которой будет указано о том, что судья Ларкин имеет личный интерес, так как. Доверенности нет, лицензия и все остальное. А, все это да, перечисляется. Нет. перечисляется полностью. там. Ну, если кто-то почитал эту апелляционную жалобу, в общем, такие апелляционные жалобы, которые мы подавали, ни одна апелляционная жалоба дальше хода не было. Вот просто подаем апелляционную жалобу, они вызывают человека и говорят, мы не будем давать на эту э, жалобу ответ. Мы говорим, ну, дайте ответ, что вы не будете давать ответ. Они говорят, ничего отвечать не будем. Вот ни по одной оно блокируется, потому что если дальше это пойдет, это большие проблемы будут у судьей. Вот. И далее у нас разработан, я, это вот для участников профсоюза, которые вот, потому что сейчас идет трансляция, мы не можем все секреты раскрывать. Радикально что выключить. будет далее? Радикально. Это прямая трансляция, мы не сможем прервать. Вот. Далее еще разработан, в общем, большие проблемы у этого судьи будет. И они после того, как уже, после, они же собираются, там тоже обсуждают все это, через два дня, та же компания, а людей там было меньше 20, больше 15. И они мне отзваниваются, говорят, мы пришли говорит, на судебное заседание. Судья уже другой. И судья запросил все документы, почти все, которые были указаны э, в, в требовании, да, в ходатайстве. Вот. И вчера, позавчера, было значит, еще одно судебное заседание. Знаете, как оно проходило? Судья сидел молчал. Пришли сотрудники банка и э, наши Зрители и наши, как сказать, участники профсоюза. И э, судья просто ждал, когда он говорит, ну спрашивайте у наших. Наши задают вопросы, там все написано. А сотрудники банка говорят, мы вообще, говорит, доверенности у нас есть, мы вам ничего показывать не будем, а это все записывается, понимаете, да? Все пишется. Ничего вам предоставлять не будем, вы деньги платите, и все дела. Вот, ну, примерно я так утри... даже не утрирую, примерно вот то, что было сказано. Вот, они даже ходили там по залу заседания, судья там головой вертела туда-сюда, или вертела, я там не знаю кто. А вот, и в итоге говорят, так, все, этот вопрос закрыт, следующий вопрос. Вот будет следующее заседание. Понимаете, они понимают, что идет что-то не так, и когда уже, если мозги есть у судей, они поймут, что здесь выстраивается сейчас новая техника, новая тактика, и по большому счету каждому судье, вот чтобы вы опять понимали, вот смотрите, 25 лет все считали, что суды, приставы, полиция, налоговая, кто там еще, Какой пенсионный я? фонд, ну, армия, армия, все это государственные органы. Кто так считал? Ну, 30 -30 30 -30. А вот теперь представьте, за последние два-три года, грубо говоря, ну, процентов 30 уже населения знают, что это частные организации. Не, ну, я думаю, ты... Процентов 30 уже знают. Он как, как минимум нет. слышали эту информацию, нет. скажем так. Мне кажется, 5. Нет, больше гораздо больше. Гораздо да. больше, да. потому что сейчас уже вот в суд мы приходим, человек стоит, вот мы ждем решения суда, да, там заявление пишем на отмену заочного решения. А вот там стоит и говорит, вы представляете, оказывается, и вот это все рассказывает. Я, ну, я добавляю что-то, да? То Ой. там, то там. Если раньше это вообще, э, мы когда рассказывали, людям вот так шарахались, то есть потом стали слушать, а сейчас они вклиниваются в разговор и поддерживают разговор. И начинают люди стекаться. А почему стекается? Потому что они об этом уже где-то слышали. И когда рассказываешь, вот у нас было, когда мы по теме СССР, с кем-то, кем о, это правда значит, я говорю, а вы где это слышали? Ну вот есть Саша Мигунов. Мы у него, Ну я уже потом знала, что это уже Мигунов рассказывал. И эта информация начала распространяться и очень сильно. И теперь Решка, вопрос. можно будет предложение да. сразу? Мы с э, момент по, по, очень поверхностно обсуждали. Вопрос в чем? Для того, чтобы эта информация растекалась, мы говорили о том, что создаваться будет более-менее пулеметный видеоконтент, выходящий с определенной регулярностью. И я обращаюсь с предложением, чтобы значит, вы в Краснодарском крае эту работу начали, мы, соответственно, даже подхватим мы на сейчас и в Москве. Для того, вот, чтобы видео снимать, по, допустим, вот кассета судов значит, Краснодарского края, вот там, 30 судов, допустим, ну, по Ставропольскому краю также. И вот видео значит, сегодня у нас Апанасенковский Апанасинов, суд. Рассмотрим, а есть ли он вообще, а есть ли по нему выписка и так далее. И, соответственно, это все это вот, полетело. То есть разбиваем по каждому. А дополнение у меня одно. Когда вы говорили об АГРН на единичку, двойку mm -hmm. и так далее, у меня почему-то Росгвардия на пятерочку, а это иностранцы. Опа, вот этого мы не видели. Национальный. Это для начала. Mm -hmm. Что касается указов о назначении mm -hmm. судей, я mm -hmm. получил mm -hmm. на сайте government.ru или там kremlin.ru и так далее, скачиваем указ президента. А, некоторые из них доступны в формате PDF. На первой страничке этого ПДР-документа значится штрих-код, начинающийся с двоечки, 20. двоечка 1.0, 210. Прогоняем через меганавигатор, который, кстати, уже не выдает такой информации, есть вот, Прогоняем через него и обнаруживаем, что это у нас страна-производитель, даже не происхождение, США и Канада. Что, где, когда? Бон! Внимание, вопрос. С кем советуется президент? при назначении. Вот такой страна производитель. Производитель. Ну так и есть. В принципе-то. Мы школу проверяли, у нас единичка, Школа тоже частная Ну они сейчас. Вопрос. Вот теперь смотрите вопрос. Как вы думаете, когда все это создавалось? И если они э, собирались составить всю эту элиту и все, вот всех кого, mm -hmm. они бы... Ну что им стоило, написали в документах, так, когда такой был беспредел, да, поставить двоечки, чтобы ни у кого не было вопросов, как no, сейчас. No, no, no, no. Вопрос, no, no, no. для чего это сделать, единички, что это частная организация? А для того, чтобы в определенный момент руками народа просто взять и снести эту элиту, снизу доверху. До самого верха. Там три ступенечки, которые уже обозначало так называемое правительство Краснодарского края. И мы, допустим, эту работу также провели. Вот смотрите. Есть низовой приставенок. Вот, есть у него там начальник, допустим, Краснодарского отдела. Вот, ФССП так называемый. Вот. Нету такого юридического лица. Получаем из налоговой документ. Следующая ступенька, это краевой уровень. Краевой отдел у ФССП. Нету в краевом отделе до офисов филиалов, там, Краснодар, там, значит, Сочи, Арма и так далее. Но в этой выписке по вашему краю есть хоть некоторые, а некоторых нет. По Старобольскому краю девственная чистота. И, соответственно, берем федеральную выписку из налоговой по Федеральной службе судебных приставов, а там ни одного краевого. То есть Иванов, начальник, звонит Сидорову в крае и говорит, слышишь, Сидоров, а я тебя не назначал, я тебя не уполномачивал. Сидоров туда, значит, там Петрову вниз говорит, а, а кто, а где и так далее. Сейчас Ирина сказала о том, что в некоторых роликах это дело прозвучало как системная подача закладок. Эти закладки юридические были заложены очень давно. Для того, чтобы когда это все системно вскроется, естественно, то есть по всей ветке пойдет обрушение. А кто закладывал? А кто по закладывал? моим данным, если вы спросите им хо, my personal opinion. Вот, Reform то я отвечу так, что это царская охранка времен до uh, Ивана Грозного начала работу с этим всем материалом. А как они через СССР пережили? Так и пережили. Если вы не о ничем удорочку говорите. я сейчас говорю о том, что такие очевидные юридические ляпы... Вот, они были сделаны с очень Нет, очевидной правда. и продуманной целью. И то, что сейчас это начнет рушиться, это абсолютно точно. Мы сейчас с вами говорили о, ли, о вот этой ступенечке, о том, что нету федералов, нету краевой и нету городской. Так, помимо этого, значит, они ссылают: А меня ж назначали, у меня ж есть указ, приказ тогда. Золотой мой, на указе это стоит Америка. Зайчик, ты кого служил? Да, Понятно да, Вот да, отсюда да, и я не Вот смотрите, я написала да, Девочку да. <смех> а вот. есть, Что касается приставов Есть Федеральная служба судебных приставов Теперь смотрим Что в Краснодарском крае у нас У нас есть управление Федеральной службы Судебных приставов Краснодарского края С лицом, имеющим Право действовать от имени юрлица Без доверенности кумировым А теперь смотрите, что происходит Если вы Федеральная служба судебных приставов, частная организация и управление Федеральной службы судебных приставов в разных регионах, ну вот это УФСПП, вот, они были бы подразделением Федеральной службы приставов, относились каким-то образом, да? вот, то тогда бы они были внесены в выписку, вот то, о чем говорил э, Максим, да? Вы, в выписку игру. Как но, филиалы, доповься, подразделения да, да, согласно да. ГК 55, по-моему. Я вот цифры вот не помню по-моему, да, вот. то тогда бы они были бы внесены. Но это отдельная организация, и согласно документам у них нет никакой связи между Управлением Федеральной службы судебных приставов. Одно слово добавили, понимаете, как нас вводят в заблуждение. И кажется всем, что это Управление Федеральной службы приставов Ставропольского края, это отдельно, как ООшка. Управление Федеральной службы приставов Московского района, это э, области, это отдельные ООшки. Они связаны только на сайтах но документально, документально они никак не связаны ни с, кем, ни с кем ничего теперь смотрим я живу в Белореченске да вот управление Федеральной службы судебных приставов Белореченска оно там внесено есть еще Сочи там допустим еще кого-то то есть вот эта вот организация у нас она существует и вот эти управления они выписки угорают уносятся но это частная организация но вот смотрите Кумира вот обращаю внимание чтобы все это запомнили у него имеет право подписываться от имени Юрлица без доверенности. Это значит, что у любого пристава Белореченского, Сочинского филиала, там где угодно, должна быть доверенность именно от Кумирова. Скажите, кто-нибудь хоть раз видел такую доверенность? Да нет таких Нет доверенности. Он не а как вы думаете, почему кумиров никому им не дает? Потому что он знает о том, что он наступит такой. момент, который вот они сейчас толкают, что спросят, а кто забирал? И ответственность будет снести кумиров. Ну, если, дал, если бы он давал. Да? Если бы он если дал, бы давал. Но он да. их не даст. Ирочка, он, он так и так будет нести да, ответственность, потому что он приказы подписывал на значение этих ребят. Это ну, а уже назначили... в административной это Вы это же понимаете, роман. это уже немножко другая степень это ответственности другая степень будет. ответственности нет. И... Он будет, потому что Федеральная служба судебных приставов, так же, как и банковские работники, да, вот есть разница юрлицу и физлицу. Вот когда люди пришли в отделение судебной службы, службы судебных приставов, и они просто там работают, имеют удостоверение, они к вам приходят как физлица, никак-никак юрлица. Неуполномоченные власти. Неуполномоченные, Не вообще. Физлицо, пришло частное лицо и говорит, ну-ка я у тебя со счета сейчас я засниму раздите, деньги, планете, заберу правильно. у вас э, жилье, выкину людей в 19-градусный мороз. Отвечать они все прибудут, причем в ближайшее время. Вот. Поэтому, вот я эта не разница не большая. Когда вам звонит сотрудник банка и говорит, вот я такой-то сотрудник, вы там вот задолжали, первый вопрос, у вас есть доверенность? Назовите лицо, которое подписало данную доверенность, а вы возьмете выписку ЮГРЛ и будете видеть, какое лицо имеет право действовать от имени ЮГРЛ без доверенности. Ну, возьмем Сбербанк, да, Греф там. О, а, должны быть от Грефа. Все, другого нету варианта. Юрочка, там еще один момент, когда они приходят, там говорят, покажите мне всю цепочку. Вот он, Греф, вот она, Москва. Как мы сейчас ступеньки с вами строили. Вот мне покажите от Грефа то, что он дал на край доверенность вот этому начальнику краевой управы СПЕРА. А уже начальник краевой управы, и да, вот это, да, вот эти с правом передоверия и так далее. На что ссылаются, пытаются, приставы, говорят, а вот там, значит, у нас есть выгюрел, там в конце, доверенность там выписана. Тогда не надо путать в конце этой выписки, там доверенность, то чтобы он там документы в налоговую сдавал, там кто-то бегал, там какая-нибудь бухгалтерская доверенность? Или да, причем доверенность на конкретный вид операций да, никак не связана с взыскательной деятельностью. Это нужно понимать, обязательно. И вот смотрите, когда большие, обошел... мы их, мы всех, их уверяем, мы отнедропользуем. Слушайте, хорошее слово Я сейчас даже запишу, можно? Нет, я просто свой словарный запас Вот, то есть вот таким вот образом То есть также сотрудник банка Это физлицо, которое Они говорят, я сотрудник банка Я говорю, нет, вы говорите, что у меня договор с юрлицом Дайте уполномоченное лицо, которое может со мной разговаривать А это может быть только юрлицо я У меня имеется полномочия. Скажите номер и дату доверенности. Они не говорят. Скажите, а как вам фамилия, имя, отчество вашего начальника и адрес того офиса, где вы находитесь. Вот я была сейчас в Москве и э, показывала, ну маленький тренинг проводила. Железногорск или что-то такое, Подмосковье, значит. Железногорск, Железногорск да. А вот, э, Леночка. Я, значит, и тут я спрашиваю, я говорю, а в каком городе? Она говорит, в Обнинске. Я говорю, так вы мошенница? Я же в Один. Я от имени Лена разговаривала. Я говорю, да, вообще, даже ни разу в Обнинске не была. Она, я сотрудник банка. Аж пищит вот так вот. Я говорю, нет, я говорю, вы говорите, что я взяла в Обнинском говорю, банке, значит, ну, кредит. В общем, я ее запутала, там все смеялись. В общем, как бы, понимаете, они не знают, они даже не умеют, если вы будете задавать правильные вопросы. Сейчас в интернете очень много можно послушать, как с ними разговаривать. Главное, правильно. А еще хороший такой, вот, знаете, когда звонят, вы нажали ответить. И пусть они там сами с собой разговаривают. Вот так поставьте подальше. Вот здорово. Вы знаете, они там рассказывают долго. Там слышишь, что-то звучит. Что а я еще так делаю. Вот как разговаривали, так и Смотрю, банк. Я так нажала, ответить. И дальше разговариваем свои дела. Ой, как им весело, они там рассказывают, рассказывают, они ж уверены, что ты там что-нибудь. Ну, либо иногда я развлекаюсь, так, голос повысила, чтобы они решили, что я нервничаю. Положила, и дальше чирикайте сами. А я немецкий фирм оставил. Да, да, да. я Обстранение, ну, уже год звонят коллектора. Человек взял в Самаре кредит, я так понимаю, и на мой телефон, я не знаю, как он попал, они вот звонят. Я по-хорошему объяснял. Вы, наверное, ошиблись номер, вы никуда это... У меня сын студент, говорит, пап, а ты скажи, что ты их кинул. Нет, я с удовольствием поднимаю, когда они звонят, я я же вам объяснял, я вас кинул. Я ничего вам не отдам. Там я тебе то нервничал, теперь просто развлекаюсь. Нет, там есть просто другой дежурный ответ, то есть когда мне звонят, там не то, что я имел неосторожность оставить свой телефон, номер телефона в суде, типа для смс-уведомлений, и банк Траст по клиенту, который я защищал, мне долбит телефон. Я там да, здравствуйте, Сидорова, там товар Георгий. говорит, слушайте, Сидорова, Тамар Георгий. Я не телефонный врач рентгенолог Я отсюда не вижу вашей доверенности. Я не знаю, как вы там чего там сказать, удостоверить ваши полномочия. Поэтому извините, там вот так вот так и так. Все. Вот так отвечают. И это больше того скажу, то есть часть, это касается телефонных не разговоров не только с коллекторами, но и с властью. Нет. Когда 100 человек от меня написало по одной форме заявление в ВВД по миграции, что гражданин я, не гражданин я и так далее, дама звонит на замначальника этого подразделения, вы что пишете, Шилов, Максим Валерьевич, вы там сам народ баламодите и так далее. Я говорю, тихо, тихо, тихо, я не телефонный врач-рентгенолог, и отсюда я не вижу ваши погоны. Вот. Кто вы там? Да, а кто кто ты? Милая фея, кто ты? Кто звонил? Вот. Как, как она представлялась? Пожалуйста, только по тексту документа. Мне, пожалуйста, отвечайте, уважаемая Людмила Тимофеевна, или как вас там еще? Кто, кто звонил с УВД, да? УВД по миграции, заместитель начальника. Паспорт да что это все по вашей указке делается. Вот там, откуда вы знаете, только от себя отправил там и так далее. Нет, там есть графа с мобильным телефоном, мы туда перезвоним люди, они русский язык там два слова связать, не говорят, а вы их подначиваете, да? а, ну, и так далее. То есть я говорю к тому, чтобы вооружить вас заранее, что вся вот эта сволота, она начнет все равно, вот, сволочи оттуда пошли, которые сволакивали себе, это таможенники бывшие в русском языке. На каждые вот их шаги а мы сейчас будем а, делать ну, методички, рассказывать. Все это будет а, отдельными записываться. Вот сейчас что новое придумали? Приставы. А, значит, когда люди приходят, узнают о том, что у них а, там, приставы позвонили, либо уже домой пришли, значит, и говорят, что мы вас что-то изымаем, а они не сном, ни духом о том, что у них там судебный приказ был или а заучное решение, люди, значит, приходят и говорят, дайте-ка вам а, а, бумагу о том, что мы узнали только сегодня. Вот Лучше вот такую бумагу брать. Потом делать запрос в суд на основании этой бумаги, чтобы вы узнали от приставов. Это я еще раз напоминаю, мы об этом уже говорили. И э, о том, чтобы вам лично в руки выдали э, решение суда. Это очень важный момент. Потому что с момента, если это был судебный приказ, у вас 10 дней на отмену. Любой судебный приказ они обязаны отменить. Любое заочное решение так как это нарушает ваши законы право состязательности доказывать свою невинность так скажем да, это нарушение очень серьезное они обязаны в течение 7 дней отменить либо апелляцию месяц что стали делать сейчас э, приставы они начали э, писать да, дату вот мне старики пришли я значит сажусь и смотрю полтора месяца назад было выдано они сделали копию просто с э, судебного приказа. Ну, ксерокопию поставили, служба судебных там штампик был, и полтора месяца назад. Я ему говорю, вы что так долго держали-то? Он говорит, нет, мы позавчера только взяли. У меня, ну, у меня копия. Я говорю, посмотрите, подлинник, вот в таком месте штампик какой. Так вот, когда кто столкнулся вот с таким, есть еще методики дальше, мы можем это все протестовывать. Так вот, здесь нужно писать сразу в прокуратуру заявление о том, чтобы они сверили по датам. Потому что у них есть еще книги регистрации, где рукой записывается исходящие, входящие. и дальше можно их привлекать по уголовным статьям. И не просто можно, это нужно делать. Все, кто с этим столкнулись, это необходимо сделать просто. Для того чтобы приставы знали, у них пропало желание вообще заниматься вот такой фальсификацией. Да они не будут делать. Девочка, там еще один, смотрите, как они фальсифицируют. Надо добавить, что из практики складывается. Значит, судебный приказ человек ни сном, ни духом. Судебный приказ никто ему не присылал, ни, ни мировой судья, ни приставы, Я постановления нету, ничего, ни в том, ни духом. Как, как два десантника сверху упали, значит, приставы, двое из ловца, одинакового с лица, сейчас мы вот будем выносить там прочее. То есть, куда бедно отбились. Судебный приказ в базе данных, вот там Ставропольской базе судебных приставов, судебный приказ, та же дата судебного приказа, то отмененного, кстати, тоже место вынесения, то есть, тот же, допустим, фамилия судьи, город только Ханты-Мансийск вместо Пятигорска, понимаете? Даже они, еще и вот, вот такими вот делами, то есть новая метла пришла, поставила им задачу, они просто закрытое исполнительное производство вы, так сказать, из нафталина достали, перемахнули в базе данных, и он по вот этому исполнительному производству начинает долбить. Хотя, пардон, не имеет места такой документ, судебный приказ Ханты мансийска Но там наоборот, там, Хантемансийский администра, он еще Пятигорск написал. А вот у меня там есть. И с постановлением, указанным с этим неверным, приходит, неверным в смысле судебным приказом с левым городом, приходит у людей забирать имущество. То есть фальсификация, они дальше, дальше будут только нарастать. То есть сейчас, когда они поняли, что нечего взыскать по кредитам, то есть пошли э, варианты, когда человек с Краснодарской налоговой э, соскочил 11 лет назад, они сейчас ему вменяют долг, уже жителю Пятигорска, как 11 лет. То есть они будут высасывать из всех возможных, то есть долги по ПФР, там, по ФНС и прочим, прочим, здесь надо быть бдительным. Коммерческая структура. О, да. Зарабатывание денег. Зашатчивание Дальше... это не зарабатывание. Это мошенничество. С этой И... стороны. Они смотрят, Дальше еще такие да. участились случаи, когда судебные приставы, значит, исполнительные производства открывают на основании подачи сведения из налоговой. Налоговая может только через суд. То есть налоговая подает в суд, выносится судебное решение, либо судебный приказ, чаще всего заочные, которые мы можем обменить, и, а, и потом только передается в управление Федеральной службы приставов. Многие сейчас стали делать прямо напрямую. А это уголовщина в чистом виде. То есть, кто вот с таким сталкивается, обращайте внимание, когда вам появился документ исполнительное производство, нужно самое первое успокоиться, Второе, вспомнить, что вы человек. И что у человека? Право требования они должны подтвердить. Вы их требуете подтвердить полномочия, составляете документы определенные. Вот и сейчас у меня такая ситуация. Я сейчас приду в управление Федеральной службы приставов, сниму материалы все и начну делать запросы. Кто это, что это. Пристав, значит, у меня какая ситуация? Было 19 тысяч, я должна была в пенсионной. Я у нее запросила, еще тогда у, меня не было, у нас не было профсоюза, мы только об этом говорили, я запросила полномочия. Она, значит, присылает э, ответ, что мы вас проверили, то есть о полномочиях ни слова, мы сейчас штрафовать их будем, начнем, сразу перевожу, вот. ни слова о полномочиях никаких, мы запросили, там такой банк, такой банк, там у вас нет, там нет, а вот там у вас счет есть. Вот я недавно узнала, что на карточке у меня э, Сбербанковской минус 23 тысячи. Я вот в понедельник, во вторник пойду ее закрою. Интересно, что они будут делать. Минус 23 тысячи, когда она была по нулям. Она была открыта, там не должны А? я расторгаю друг друга. Да, там есть еще один момент. Они пытаются арестовать карточки, кредитные приставы. То есть, грубо говоря, там вот 18 числа человек пришел, оплатил вот у сбербабка, вот там 4500 рублей. Это его ежемесячный взнос. Те дают криток. На следующий день звонок. А, у, там, Тарукинян, прибегайте быстрее, прибегайте. Полторы тысячи из того, что значит вы эти 4500 сдали, вот полторы тысячи приставов списали. Вот, родная, ты мне дала квиток. Я внес эти 4500. Какие вопросы? Второй момент, о чем сказала Ирина, не досказала Ирина, когда они значит, через налоговую это делают, есть еще другая фишка, когда приходит штраф от ГИБДД, что об этом надо сказать заранее. Вот, приходит постановление приставов там, на основании постановления там, лейтенант старшой конторы ОБД, ОГБДД, дым по городу волгограду, где я никогда не был. Вот, значит, ты должен 500 рублей там, за дорожный штраф. Запрос на приставов. Молчание ягнят. Они не могут дать постановление, то есть оригинал, заверенный э, печатью соответствующий ГОСТу, что там какой-то лейтенант старшой и первичный документ вот, на основании того, что он там по штрафам. Важная тема почему? Потому что, насколько я знаю, то есть как злостного уклониста от погашения автоштрафов, там, по-моему, административка уже меняется, административная ответственность. Поэтому все это нужно разрыхлять. Как разряхлять? Получили хоть какую-то ксерокопию этого постановления. Там указано это ОБД, ГИБДД и куча прочих сексуальных букв. Вот, про эту конторку, которая там типа этот штраф вынесла. Забили его в сайт налоговой, пробили, что такой конторы нет. Им в ответ, ребят, закрывайтесь, банкнотное производство, нет такой конторы. Никак подразделения. Тут же печатаем им из выдержку из налоговой по краю, допустим, да? по Краснодарскому. А нет такого БДГ, БД, БД. Вот, внутри этой. И нету отдельной конторы. Закрывайте исполнительное производство. А попутно нам документики дайте, то вы есть приставы там и так далее. На основе чего вы возбудили вообще своих полномочий, что вы возбудили исполнительное производство. Извиняюсь. Ничего нормального. А, Давайте почему? докажу, сейчас историю дальше расскажу, как они сейчас развиваются. А вот. Далее мне приходит, э, после того, как этот ответ, я, э, приходит еще одно исполнительное производство, и теперь уже пенсионному фонду я должна уже э, 150 тысяч. Перевожу максимальный платеж за 3 года срок исковой годовности 30 тысяч. То есть это максимум она могла выложить, ну если бы не высосала из пальца, максимум 90, максимум, а тут 150. Вот. я теперь уже от имени профсоюза, как председатель комитета профсоюза, пишу, следующее, это уже мы уже работали. Пишу, подтвердите полномочия. Вот. А знаете, что мне в ответ пришло, когда я была в Москве вот недавно? Мне пришло, что я 150 тысяч еще должна налоговой. Но тут есть один такой нюанс. Участочек у меня там продается за 300 тысяч. Есть покупатель, который хочет его купить. Вот он стоит ровно 300 тысяч. И они сильно хотели, но они узнали, что там у меня налоговая... Ну я так подозреваю, что они решили купить у пристава. Это То есть с еще... меня взять в счет. Ну... Вот, ну вот сейчас мы будем разбираться. Я так думаю, что уголовные статьи о вымогательстве у данного пристава уже обеспечены. Сумма 300 тысяч как бы незаконных, это уже как бы... Ну, По сумме ущерба проходит. Ровно. Проходит, да. да. Понимаете, о чем речь идет? То есть вот сейчас мы начнем на мне лично обкатывать это все. В принципе, я ждала, когда когда с вами что-то происходит, успокаивайтесь. Главное, чтобы они как можно больше сделали вот этих, можно заругаться, ошибок. косяков, ошибок. А мы их собираем, собираем, собираем. А теперь смотрите, ну вот один человек написал, вот когда была, вот та же тема СССРовская, там один, там один, там один, ну попробовали. А вот когда сто было, что произошло, их всех трясти начинают. А представляете, у нас сейчас, по всей стране, в ближайшее время, мы сейчас заканчиваем подготовку документов, и мы объявим о том, что те э, люди, у которых по ипотеке дома отжали, машины, уже, уже как сказать, э, уже проигранные дела, участки, у которых все собрали. Да. Представляете, да? И мы предлагаем этим людям создать коллективные заявления. Берем Сбербанк, Сбербанк любимый банк. И люди, человек 20, 10, 50 человек единым. Это обойдется дешевле, во-первых, но ну, оплачивать спецназу. Пишут доверенности в Москве. Ну, мы определяться будем по местам, кто будут юристы, потому что там будут только юристы. Вот. А задача людей, которые просто прийти сесть, посидеть, и там выставить вот, ну, работу. Да? Я думаю, это каждый сможет поставить свой телефон на диктофон, чтобы моральное давление на судей. И дальше что мы делаем у тех, у кого уже отжали? Вначале мы запрашиваем в банк. Ну, обычная наша схема, это вот, стандартные наши вот эти запросы. Банк, как всегда, они уже веселые, они уже отжали, а что им? Они нас посылают, нам этого и надо. Далее мы, следующий этап, мы подаем через суд. Запрос вот этих документов. Истребования Истреб... Да. да документов. Если судья начинает э, говорить, что мне это не надо, оно уже же забрано там, понимаете, ну он рискует попасть под статьи. Под вот тот э, пакет документов наших, э, которые направлен на то, чтобы судьи начали исполнять законы Российской Федерации, назовем его так. А вот им все равно придется это делать. Ну, не один, так второй, не, не второй, так третий судья. Кстати, когда на одного судью подали, вот так верно он раз откупился, два откупился, три-четыре уже не сможет, а на пять ему скажут, отсюда". как вы думаете, через сколько они будут у нас, если мы все начнем это делать? А судьями кто судьями занимается, кто будет? Они не в одной шайке там все находятся? В одной? Все в одной. Но здесь же нужно создать условия, понимаете? А теперь смотрите, далее, когда у нас появляются документы, и мы открываем, возвращаем в суд первой инстанции по вновь открывшимся обстоятельствам, и дальше суд уже проходит по нашей схеме. У банков лиц, подписавших договор, полномочий нет, офисов нет, счетов нет, того нет, того нет, того нет. И ну, выносится в нашу пользу решение, кстати, коллективное. А дальше встает вопрос, а кто отбирал имущество? Приставы. А подтвердите-ка свои полномочия. Улавливаете? А если это 10-20 а лет? А, а его уже реализовали. А кто будет его возвращать? Воровора. Скажи, <рока> пожалуйста, я вот эту цепочку не понял. А кто все-таки будет судей наказывать? Кто уполномочен и возможно ли это вообще? Возможно. А кто? Следственный комитет. И статья 305 УКРФ. А Нет, не статья, статья наказатель не может, должен быть исполнительный орган. А я так полагаю, что они там все в одной лодочке будут. Вы же поймите, хозяева, вот те, кто запускал вот эту всю систему, они уже ушли. Мы же говорили об этом, их отдали нам на растерзание. В прямом смысле слова. Вопрос только в том, насколько быстро все проснутся, осознают и начнут действовать. Понимаете? У так, Деречка, есть предложение. Значит, разрабатываем мы эту тему. Дело в том, что в каждом регионе есть так называемые общественные движения, не зарегистрированные, а где-то уже и зарегистрированные, это ассоциация обманутых дольщиков. Ну, То есть это те, это которые пали жертвой недобросовестных застройщиков. процентов можно утверждать, что внутри этих сообществ. Как правило, существуют люди, которые попали на ипотеки. То есть они и бабки взяли на, это, на эти кирпичи, и кирпичи в руки не получили. И попали на проценты, и на все остальное. То есть, соответственно, то есть вот можно будет кинуть клич. Конечно. Я изучал статистику достаточно давно, это было года два назад, но уже тогда было ясно, что и Ставропольский край, и Краснодарский край в числе лидеров по количеству незавершенных строительных объектов и по количеству кинутых а, платежей, дольщиков, да, дольщиков именно. Вот. А Что касается судей, что касается всех остальных, вы поймите одну простую вещь, каждым таким письмом мы выдергиваем какое-то физическое лицо на конкретной должности, типа должности, типа уполномоченного. Искирдуем уголовный материал. Чистейший, отфильтрованный. Ничем доказатель они не смогут. Понятно, что к стенке их поставят не завтра. Но материальчик весь есть, и потом предъявить это все легко и запросто. Понимаете, в чем что? При этом доказав понесенные вами многократно и моральные, и материальные, и эмоциональные, и прочие попытки, да? Вот так... перерывчик сделал. мухат. Ну давайте так, по правому спецназу еще есть какие-то вопросы? Давайте его да. а, есть вопрос следующий. Давайте обсудим. Да. Вопрос да, да, за... да, два, да, два, да. два момента, которые, которые мы не обсудили. И я еще в этом, скажем так, не совсем разобрался, приглашаю к разговору в дальнейшем нашим правовым спецназом, мозговыми штурмами мы это подойдем к этому. Ответвление от этих кредитов это договора с займа. Вот, это микрокредиты. Вот, который взял 5000 рублей, а суд рисует 500 вот, То есть вот этот момент нужно отработать И еще один частный случай, который касается больше предпринимателей Но тем не менее тоже касается и, и физических лиц касается Это так называемые договора займа Особое место в этом ряду занимают договора займа с обеспечением То есть там где были поручители и там где были залоги вот приглашаю подумать, то есть сейчас допустим в каждом крае есть от типа Министерства экономического развития и торговли, есть так называемые фондики, которые они там создали, фонд микрофинансирования, который предпринимателям под залог и недвижимости, и автотранспорта, и поручительства супругов выдает суды. Вот сейчас у нас, допустим, одно из таких сложных дел, вот тут предстоит отбиться уже не от классического типа договора кредита, а от договора займа. Mm -hmm. То есть вот эти два момента. По МФОшкам, то есть МФО, три веселых буквы микрофинансовой организации, и договора займа, а не кредита, а именно... Так можно сразу вопрос? Да. Да. Договор займ. Я вопрос задавал. Что такое? Это еврейский Google. Он отвечает запасом на запас. вопрос в другом. То есть целесообразность. Займ. Является ли это реально тоже преступной схемой? Этот займ. Преступной схемой. Эти люди, которые взяли займ. Рассказывают. Займ Вот, разговор о чем? Предположительный пока подкоп. То есть понятно, что между банком, между Центробанком и банком не существует договора на передачу этих фантиков третьим лицам. Как вы передавали, что вы передавали и так далее. Также не существует договора между АЦБ и Министерством экономического развития о том, как он эти фантики, соответственно, через должностные полномочия этих людей дальше выруливать. С МФОшками что делать? Вот э, там, соответственно, эти типы договора займа. Вот. И э, у нас таких клиентов немного, может быть кто-то более широко сталкивался. В ну, Крыму там да, вообще что много, много. Что касается в Крыму, значит я был там подряд два года и работал там, но по, по немножко другой специальности. У меня еще есть, я еще рекламщик, маркетолог, издатель, ну это об этом. И э, случилось, что в Крыму, э, как раковая опухоль, как только свалили украинские банки и часть наших, буквально за один год открылась, не падайте. 500 МФОшек, 500 штук МФОшек, и открылся коллектор, который российский, купил все долги украинских банков, и начал тормошить крымчан, иди сюда, давай, вот, то есть мы только тогда начали сталкиваться с этой ситуацией, потом мне пришлось обратно вернуться, так сказать, на историческую Владимию, поэтому ситуацию в Крыму я немножко упустил, как там сейчас. Но вот с МФОшками, тогда давайте крымский опыт, мы попытаемся его. будет, потому что в Крыму там немножко, очень сильно отличается от того, что у нас здесь происходит. Там есть много отличий. Вот сейчас там мне вначале сказали, 500 участков земли отбирают, А вот, потом сейчас, говорят, уже 10 тысяч участков на отъем. Поясню момент. Значит, ТНКшки руками вот этих МФОшек и сопутствующих, что такие ТНКшки? Это транснациональные компании. То есть, они, пользуясь вот этим а, юридической коллизией, правовой коллизией о том, что Крым просто так нельзя было к несуществующему государству пристегнуть. Угу. Вот, пристегнутая гиря к шарику ни о чем, шарик лопнет. И вот на этой правовой коллизии сейчас там творятся беспределы и чудеса с землей, с имуществом, со всеми да. вещами. Но нас интересует, главное, людям помочь, чтобы Конечно. от этих МФОшек их отмазать. Раз, задача, и иностранного коллектора отшить. Ну, по МФОшкам я там... Да, кстати, про иностранного коллектора. Момент. То, что сейчас обвально пошли подавать в суды коллекторы. То есть, и в основном это касается в послесудебном порядке, когда некий коллектор, там ООО «Кредит Экспресс Финанс», подает заявление о том, что он претендует в послесудебном порядке на взыскание про ранее прослуженного долга у Сбербанка. То есть у, у Сбербанка, там у Иванова. Вот теперь Иванова хочет не Сбербанка, а вот это. ООО «Кредит экспресс-финанс». Агентский договор, дай кто ты? То есть оказывается не я прошу кредит экспресс-финанс, а за мной стоит Киприот. Вот там ООО «Cypress Economy Limited Group Incorporated» там прочее. То есть вообще киприот стоит, договор не показывает какое-что, а соответственно суды выносят решение в их пользу под штамповку, даже не уведомляя ни повестками, ничего. Вообще, там, Просто говорю, там про... не решение, там идет определение. Чего, теперь ты и ты, ага, все, понял. Ворону глаз не Да, то есть определением суда значит, узаканивается правоприемство. Типа. Ходатайство о правоприемстве у, у, у заканчивается. И а, еще одна вещь, которая всех порадует а, в массовом порядке, на территории ЮФО и СКФО, ну типа ЮФО и СКФО, а, идет переуступка долгов Сбербанка некому физическому лицу. По имени Гончарова некая. Ну только не та, Татьяна, возлюбленная определенного поэта. Значит, ну, видимо, любленная, но, видимо, давно, потому что ей по нашим расчетам и по данным доверенности уже так седьмой десяток. Так вот, эта гражданка, по тому, что мы видели, она купила около 150 мертвых душ по говорю, после судебных кредитов граждан. И должна была по условиям договора сессии выплатить э, в пользу Сбербанка за 5 календарных дней в промежутке 24-29 сентября 2016 года более... 120 миллионов рублей. Mm -hmm. На седьмом десятке бабушка, которая, а, нигде не работает, не является ИП-шницей, в, mm -hmm. не состоит в учредительстве, в соучредителях некой ООЖ, и не имеет некого коммерческого дохода, достаточного и задекларирована на секундочку, там, 15-16 годами, она вот как-то умудрилась. И при этом суды идут на явное вынесение заведомо неправосудного решения, поскольку вопреки заявленным ходатайствам не истребуют у них документ о финансовой проводке, потому что там четко в договоре написано все продать и так далее. К чему говорю? Если они уже направо и налево торгуют долговыми обязательствами, вот, то система близка к краху. На что я очень сильно надеюсь. Я. Но, Можно да. <смех> еще два вопроса. еще Сейчас Есть еще момент. <смех> есть еще момент. Сейчас видео появилось. Есть еще момент. Есть еще это Есть еще момент. Есть еще момент. Есть еще момент. Есть еще говорит Есть еще момент. Есть еще момент. Греф, да, а вот что он говорит, вы понимаете, нам работы не будет, что мы будем делать, потому что сейчас разрабатывается англичанами система, что значит будет у каждого человека от рождения единственный счет, к которому все привязано, говорит, банки будут не нужны. То есть это продумано с двух сторон, скажем так. Со стороны паразитов и со стороны тех, кто сейчас этих паразитов зачищает. Вот у нас тут интересы совпали зачистить банки, ну и дальше будет. То есть банковская система, она уже рухнет в любом случае.